Привет, друзья, меня зовут Дмитрий Море, и у нас сегодня понедельник. Нам тут подвезли еще крутых ресурсов по изучению английского языка. Я вам в прошлый раз их обещал. Пожалуйста, сегодня про них немножко расскажу. Сегодня будет еще пять ресурсов. Три из них от того же джентльмена из Великобритании, который рассказал нам про предыдущие пять. Один ресурс будет от наших подписчиков. И еще один ресурс будет от преподавателя, носителя языка, которая, точнее, с которой у меня было занятие на айтоке. Она посоветовала мне один очень крутой подкаст. Вообще, спасибо, ребята, за то, что в комментариях пишите другие ресурсы по изучению английского. Некоторых из них я реально не знал. Я все их посмотрю и тоже составлю для вас из них подборочку. Пока подборочка еще не вышла, всем советую заглядывать в комментарии. Там сообщество пишет много-много интересного. Ну, а пока суд это дело, давайте посмотрим, что нам сегодня подвезли. По традиции первый ресурс будет для начинающих. Я когда-то этим ресурсом сам пользовался на своих занятиях, но потом как-то про него совсем забыл. И тут в комментариях мне вдруг про него напомнили, и я понял, что это судьба. Надо вам про него обязательно рассказать, пока я не забыл про него снова. Это новости на английском языке. Причем не просто новости, а специально для изучающих английский как иностранный. И самое крутое, что новости здесь по уровню. Сейчас объясню. News in Levels называется этот сайт. И здесь, как вы можете видеть, все те же новости, которые у нас по другим новостным сайтам. Ну или почти все. Но только они здесь у нас на три уровня. Сложности разделены. Давайте посмотрим одну и ту же новость год назад. А ветряки в Германии. Давайте посмотрим на самом примитивном простом уровне, как это выглядит: a truck blade. motorway blade crashes a truck. Очень-очень простой текст. Простые короткие предложения, все в настоящем времени. То есть такой примитивный, самый-самый базовый уровень, и мне кажется, все понятно. Самое классное, что внизу объясняются незнакомые или сложные слова. Blade, one of the three moving parts of a wind turbine. Delay, the time that the cars have to wait, direction away Классно, то есть можно пополнять словарный запас И то, как я люблю, не перевод, а объяснение одного слова другими словами Кстати, берите на вооружение, здесь как это делается Теперь давайте посмотрим более сложный уровень In Germany a truck was transporting a wind turbine blade There was an accident and the blade crushed the truck. Уже сложнее, обратите внимание Уже как минимум в прошедшем времени Новые появились слова Даже целое выражение Came to a halt остановился то есть движение остановилось видно что уже сложнее давайте теперь посмотрим третий уровень самый жесткий Germany. But the blade fell during a вот это уже написано по-взрослому обратите внимание в прошедшем времени но уже сложные предложения, запятые появились, много грамматических основ. И в принципе это уже написано так, как оно выглядело бы на каком-нибудь взрослом реальном новостном сайте. Точно так же сложные слова тут объяснены. Что мне больше всего нравится, как вы уже увидели в нижней части страницы, это то, что можно послушать каждого уровня статью, точнее, версию статьи каждого уровня. И послушать, как читаются эти слова, давайте сейчас послушаем. A truck was transporting a wind turbine blade on a motorway in northeastern Germany, but the blade fell during a rear end collision and crushed a truck. The whole motorway came to a halt, causing severe delays in both directions. And the driver of the ну, несмотря на то, что я вроде как прочитал это немножечко более бодрое и с выражением, а девушка читает так, как будто она... Месяц не спала, и ей очень плохо, и она меньше всего на свете хочет читать это. Но, тем не менее, круто, можно послушать, и ну, вроде я прочитал правильно, да? Directions, directions, по-моему, и так, и так можно. В общем, сайт крутой, новички очень сильно советую. И на этом сайте можно посмотреть, как одна и та же мысль, одна и та же информация, один и тот же текст может быть выражен на нескольких разных уровнях, что поможет вам, в общем-то, получить представление о том, как усложнить... И как сделать проще, как выразить свою мысль проще. В общем, пользуйтесь, крутой сайт, сильно советую. Второй ресурс, о котором мы сегодня поговорим, он тоже, в принципе, для начинающих. Ну вот, от начинающих до среднего уровня. Тоже прочтение здесь у нас подвезли, коротких историй и рассказов. Давайте посмотрим. Сайт называется Story StoryNory. Здесь можно посмотреть всякие разные короткие истории на английском. Можно почитать сказки. Братья Грим и Зоп. Андерсон, Тысяча Одна Ночь, Шарль Перро и сказки про зверюшек, по-моему, очень неплохо Особенно для тех, кто учит своих детей английскому или хочет, чтобы дети изучали английский Ну вот тут классика, Волшебная Лампа Алладина, Али Баба и 40 Разбойников, Воров, между прочим <laughs> Тысяча Одна Ночь и так далее И, кстати, здесь их можно также и слушать Алли Баба the 40 Thieves everybody. My name is Наташа And I've been commanded by His Royal Highness, Prince Bertie the Frog, to tell you the story, Nori, of Ali Baba and the Forty Thieves. But first, here's a piece of gossip I picked up about Bertie and his friends. As it happens, it was a bit of a gloomy and rainy day down in the pond. Bertie was trying to think of a trick to play. He used to be a prince, said Colin. Anyway, I don't like sausages. О, oh, no, said Bertie. But, and the forty thieves from a book called The Thousand One Arabian named Kasim, the other Ali Baba. Очень хорошо, что здесь это читают, но тут явно рассчитано на детей, потому что вначале мы могли до того, как началась, собственно. Сказка про Либобу и 40 разбойников, тут что-то было про лягушку и пруд, я не стал это все слушать целиком. Для детей пойдет, для взрослых, которые могут закрыться дома и послушать, наконец, нормально сказки, чтобы никто над ними не ржал, тоже пойдет, ребята. Мы все так иногда делаем, это нормально, нормально Давайте посмотрим, что здесь еще есть Классические авторы Здесь есть Диккенс, здесь есть Алиса в стране чудес Оскар Уайлд, мой любимый Конан Дойл, Шерлок Холмс, Собака Баскервилли Точно так же читают, класс, можно следить по тексту И судя по всему, здесь разделение по главам идет, да? Да, разделение по главам, и я так понимаю, каждая глава озвучена в общем, мне кажется, что помимо всего прочего, помимо нас, пожилых уже людей, которые хотят тихонечко тайком впасть в детство, этот сайт очень хорошо подойдет для родителей, чьи дети изучают английский язык, или для учителей английского языка, которые обучают детей. Пользуйтесь на здоровье, по-моему, сайт очень хороший, классно, что можно все послушать. Третий ресурс, который я вам сегодня посоветую уже для продвинутых, для взрослых людей, и его уже не стыдно читать в присутствии других взрослых людей. Этот сайт... А является коллекцией книг Еще один книжный сайт, ребята Еще один ресурс, на котором можно Электронных книг на английском И, кстати, не только на английском себе Заиметь в коллекцию Сайт называется проект Гутенберг И его фишка заключается в том, что на нем Собраны электронные книги Авторские права, на которые На территории Соединенных Штатов Уже за давностью лет истекли То есть все это абсолютно легально Но, правда, здесь больше по большей части Классика, то есть, по-моему, книги написаны до 1920-х годов, классиков, то есть можно почитать вполне себе легально, без смс и регистрации. Давайте посмотрим, что тут есть. Книжки организованы по каталогу, можно поиском воспользоваться, можно искать по автору по алфавиту, можно искать по названию по алфавиту, если вы, конечно, знаете название этой книги на английском. Есть языки разные, не только английский, огромная Количество книг на разных языках, по-моему, это классно Книжные полки, также можно выбирать по языку, на котором ты хочешь читать И тут уже книги организованы по категориям Животные, для детей, классические книги, про страны, про преступления и так далее, и так далее, и тому подобное Самое забавное, что я тут нашел «Войну и мир» Толстого на английском. Пожалуйста, можете скачать эту книгу э, на электронную читалку свою, а можно почитать онлайн. Давайте ради прикола откроем. Это длинное произведение, как мы знаем. И оно тут все целиком есть. Господи, какое оно длинное. Как я его в школе прочитал вообще, и мне даже понравилось. Господи, одно оглавление листаешь полторы минуты. Кстати, я помню, что меня кто-то спрашивал Дима, а давай как-нибудь в одном из видео разберем какую-нибудь русскую книгу, которая, то есть, изначально была написана на русском, а но потом ее перевели на английском, как это выглядит. Я не готов браться за войну и мир, во всяком случае, не в этом видео, может быть, даже не в этой жизни, но, пожалуйста, если вам интересно, переходите на проект Гутенберг, ищите там такие книжки, вот вам Толстой, не на словах, а на деле». Теперь ресурс, который мне посоветовала преподаватель английского носителя языка Американка Это подкаст, который, как она сказала, рекомендует всем своим студентам Называется он All Ears English Давайте посмотрим Подкаст, насколько я понял, я его немножко послушал, мне очень понравилось Он на разные темы, вольные И здесь он, в общем-то, отчасти живое общение со слушателями Потому что иногда разбирают вопросы, которые задают слушатели Но! Но! А что, но? Вы сейчас услышите, и я вам, я про это чуть попозже поговорю. This is an All Ears English podcast, episode 945. How to know when you're fluent in English. Welcome to the All Ears English podcast, downloaded more than 50 million times. We believe in connection, not perfection when it's you know it's yeah. a soccer day and it's like warm outside and yeah. you, can, you smell the grass and oh. oh man it was amazing it was so good and like my kids they're all my kids now the whole team <laughs> they're doing so well like all these boys scored goals that hadn't scored goals before oh, and this, cool. the looks of pride on their faces <laughs> oh, I bet I bet that's best. awesome that's precious <laughs> what a good feeling <laughs> when you're a kid to score a goal I <laughs> know it's huge man it's Hope... Они из Америки, и это очень хорошо понятно по их вот этим вот восторженным интонациям, которые неподготовленному слушателю могут показаться даже, может быть, наигранно восторженными, или может быть они под чем-то, но на самом деле они реально там себя так ведут, то есть там такая речь супер эмоциональная, особенно в каких-то шоу, это норма. <с> Ребята, не надо этого смущаться. Может быть, для кого-то будет тяжеловато это слушать на первых порах, но положительная, очень положительная черта этого подкаста заключается в том, что вы сможете считывать интонации, с которыми они там говорят, многие там реально так говорят, то есть вот эмоции через край. Я вам как-то про это в одном из видео рассказывал. Ну и кроме того, по-моему, говорят понятно, говорят на интересные темы. Я послушал несколько эпизодов по Повторюсь, мне понравилось, но ну, я привыкал некоторое время к их <смех> речи, очень такой эмоциональный. Если, ребята, ваш уровень английского выше среднего и особенно где-то уже там Advanced, Сильно-сильно рекомендую, тем более, что мне нравятся очень идеи, о которых эти девушки в своих подкастах рассказывают. Они много рассказывают о том, что английский язык мы учим не для того, чтобы знать грамматику, я это полностью разделяю для того, чтобы устанавливать связи с другими людьми. Свободное владение языком заключается не в том, насколько хорошо ты там владеешь грамматикой, правилами, вот это без ошибок, а то, насколько ты можешь законнектиться легко и понятно с другим человеком, насколько вы друг друга будете хорошо понимать, насколько ты сможешь хорошо выразить свою мысль теми средствами, которые у тебя есть. Короче, мне этот подкаст очень понравился, я его тут потихонечку слушаю и вам тоже советую. Последний ресурс, о котором я вам сегодня хочу рассказать, его мне тоже посоветовал джентльмен из Великобритании, никто не будет. Это просто пушка, ребята, давайте я просто покажу. Овладей русским языком, изучай его на английском. Я не находил никогда таких сайтов. Здесь довольно много всего полезного. Я тут поскроллил, как то принято у нас в России называть туда-сюда, и нашел достаточно много всего. Ну, банально, на главной странице самые популярные русские слова. Я тоже не думаю, что американцам помогают учить их списком, так же, как и нам не помогают учить списком английские слова. Но можно хотя бы посмотреть русские эквиваленты этих слов и английские эквиваленты популярных русских слов. Помимо распространенных слов, нужно смотреть вот сюда, а в эту боковую вкладку. Вкладочку. тут очень много материалов материалов интересных а вопросы и ответы про русский язык из самое большое население the correct way to say the biggest population пока никто не ответил этому чуваку жаль why is final de pronounced de and not te of город город да оно произносится как те брат ты какую-то ерунду спрашиваешь what's the English equivalent for вот это, вот это вот Сайт, ребята, ну правда, ну вы видите, да? Но ну, это же бомба Можете даже поотвечать этим ребятам на их вопросы Если знаете, ответы, конечно Fun stuff Ну, на каждом сайте, на котором есть fun stuff Что-то есть действительно такое Of fun Вот, звук русск... животных на русском языке как жужжит пчелка, как мелкает кошечка, как чирикает воробей. И, в общем, все то, что в современном мире обязательно нужно знать взрослому состоявшемуся человеку, который приезжает в Россию. Потому что если ты приехал в Россию а, дипломатом, например, и ты не знаешь, как жужжит в России пчелка, то ты обречен просто, и тебя на границе развернут и отправят обратно. Полезный сайт. Приветствие на русском языке. Здравствуйте, доброе утро, добрый день, добрый вечер, привет, как поживаете? Прекрасно, а ты? И опять же, эквиваленты, это очень полезно, ребята, то есть, ну типа, несмотря на то, что вроде как сайт для изучения русского языка, но мы с вами знаем, какой на самом деле язык мы будем учить на этом сайте. Есть большая разница между русской традицией гостеприимства и дружелюбным отношением к гостям в других странах мира. В общем, тут про легенды, про русское гостеприимство. Ну, вы сами можете видеть. все. Кроме того, здесь есть объяснение русской грамматики по-английски. И это, по-моему, тоже интересно. Это, мне кажется, может помочь нам провести параллели. Я, правда, не очень люблю параллели между английской грамматикой и русской грамматикой. Но кому-то это реально помогает. Поэтому вот, пользуйтесь на здоровье. Может, кому-то поможет тоже. Вот такие у нас на сегодня ресурсы, ребята. Если вы вдруг увидели какой-то из этих ресурсов и сказали себе, «Господи, боже мой, как я жил-то раньше без этого?» Поставьте, пожалуйста, мне, джентльмену из Великобритании, преподавательнице, репетитору английского языка Сайтоки и одному из наших подписчиков, я даже сейчас скажу, кому. Нет, не скажу. В общем, поставьте нам, пожалуйста, палец вверх. Мы старались. Спасибо, что смотрели, ребята. Увидимся с вами совсем скоро в других видео. И всем пока!